Я недавно выяснил, что пользователи ютуба, посмотревшие нашу презентацию «Кто такие брони?», задают следующий поисковый запрос «Как стать брони?». А ведь я не задумывался раньше, что и такой вопрос тоже может возникать. Но так и есть, научить стать брони, пожалуй, даже сложнее, чем рассказать, кто такие брони, ведь многие даже спорят по поводу определения броняш, не говоря уже о том, что не существует никакого общепринятого обряда по посвящению в броняши. В бронекультуре нет каких-либо лидеров, предводителей или тому подобных управленцев. С одной стороны, это хорошо быть свободной субкультурой, но с другой стороны это приводит к неопределенностям. Но не пугайтесь, хоть это и звучит слишком сложно даже для меня самого. Я все-таки попробую привести оптимальный, на мой взгляд, способ стать броняшей, влиться в атмосферу няшей дружба-магии и хорошо вписаться в субкультуру. Сразу скажу, в нашей субкультуре мультсериал Дружба это магия хоть и лежит в основе, но вовсе не является главной составляющей. Субкультура Брони это всемирное сообщество, которое берет пример с поняшек в повседневной жизни. Именно поэтому ты должен посмотреть хотя бы основную сюжетную линию первые три сезона мультсериала и принять показанную в нем философию взаимоотношений, чтобы бывалые броняши не смотрели на тебя с подозрением. Только так ты сможешь в полной мере понять, что имеется в виду под словами верность, веселье, щедрость, честность, доброта и дружба магии. Почему именно первые три сезона? Да потому что именно они являются основополагающими в нашей субкультуре. Они были созданы по сюжетной линии Лорен Фауст, а остальных шести сезонов могло бы вообще не быть, если бы мультсериал не хайпанул так сильно. В первые три сезона укладывается практически вся необходимая мораль, по которой и живет бронекультура. Посмотрев первые три сезона, ты можешь решить для себя, нравится ли тебе такой образ жизни, веришь ли ты в элементы гармонии или нет. Если да, себя уже можно считать броняшей, поздравляю! Но это не значит, что остальные сезоны смотреть не нужно. Остальные сезоны также рекомендуются к просмотру, так как они во многом влияют на настроение бронекультуры и создаваемый броняшами контент. Да и вообще, лучше быть в курсе последних событий во вселенной, которую мы считаем своим вторым домом. Вот некоторые не смотрели восьмой сезон и не знают откуда Спайка Крылья и в чем прикол новой шестерки учеников. Так что лучше посмотреть все эпизоды, чтобы просто быть в теме, но сезоны с 4 по 9 при желании ты можешь отложить, если не оселишь все за один раз. Не обязательно изучать всю бронекультуру во всех ее проявлениях и в полном объеме. Я даже больше скажу, у тебя это никогда не получится. Бронекультура настолько необъятна, что даже я, решив стать брони, аж в 2014 году, активно изучая бронекультуру, до сих пор постоянно нахожу какие-то интересные моменты, о которых не знал раньше. Бронекультура развивается быстрее, чем мы можем ее изучать. Возможно, это прозвучит как реклама, которую все уважающие себя ютуберы обычно произносят в конце видео. Подпишись на наш канал на Ютубе и на паблик ВКонтакте. Однако в этот раз это действительно дельный совет. ТО «Магия Дружба» создавалась специально для того, чтобы ознакомить всех русскоязычных пользователей с бронекультурой, по возможности показывая ее во всех проявлениях и направляя на различные источники пони-контента. Посмотри как можно больше выпусков и квест с пони-конвентов, документальный фильм о бронекультуре, стену нашего паблика, телеканал «Русброни ТВ», раздел «Бронестав» на нашем сайте. Это поможет тебе влиться в нашу атмосферу. Первое, что приходит в голову многим, кто посмотрел наш канал, это добавить меня в друзья вконтакте. Вот просьбы не надо добавлять меня, мне друзей уже давно хватает, я не успеваю со всеми общаться, лучше пройдись по броняшным пабликам. У нас в эквестриологе, кстати, есть обзор пабликов, выбери для себя тот, который больше всего нравится, посмотри, кто там комментит и выбирай, с кем хочется дружить. Если он настоящий броняша и у него нет такого огромного круга общения, как у меня, скорее всего, он с удовольствием примет тебя и вы лампово пообщаетесь. Узнай, проводятся ли в твоем городе броняшные сходки. Я имею в виду не пони конвенты наподобие РБК или джор который которые проводятся раз в год в основном в столицах, а простые сходки, которые собираются, как правило, по выходным. Для этого набери в поиске по сообществам ВКонтакте слово «брони» и название своего города или региона. Вот, например, «брони Уфы», «брони Кузнецка, «брони Самары». Думай, ты удивишься, когда узнаешь, что ты не единственный броняша в своем городе. Желаю тебе теплого общения с своими новыми друзьями. Не нужно стесняться того, что ты состоишь в субкультуре брони. Если окружающие не понимают, что это означает, лучше покажи им презентацию, кто такие брони, или хотя бы скажи субкультура, живущая по элементам гармонии. Не надо ограничиваться простой формулировкой фанат МЛП, ведь главное для нас не МЛП, а дружба. Объясни, что МЛП четвертого поколения вовсе не для маленьких девочек, средний возраст бронеж 21 год и это в основном парни, Причем вовсе не геи, как многие считают. А мой сериал действительно умный и в то же время очень приятный. Как аргумент можешь показать видео Акро мысли о My Little Pony. Он объяснит все это доход, чего не хуже меня. В то же время тебе вовсе не обязательно красить волосы в розовый и наряжаться в поняшке или носить аксессуары с броняшной символикой. В нашей субкультуре нет обязательной идентификации по одежде. Можно быть броняшей и в том, что ты обычно носишь. Но при желании, конечно же, ты можешь проявить свободу самовыражения и выйти в город в футболке с пони и броняшными значками на рюкзаке. Кстати, скоро ведь 1 сентября, а на 1 сентября у броняж принято носить желтую ленту на руке или на сумке. Это тайный знак, по которому мы можем находить друг друга. Так что выходя из дома 1 сентября, по возможности нацепи на себя желтую ленточку и ищи желтой ленточки у других жителей своего города. И не расстраивайся, хоть мультсериал Friendship из Magic скоро закончится, бронекультура еще будет существовать. До тех пор, пока есть такие няшки, увлеченные всеобщей дружбой. Хорошие новички нам всегда нужны, особенно сейчас. Добро пожаловать в Табу, у меня новый друг!